Всем привет! С вами канал 20fps. Сегодня поговорим о том, как заменить лампочку шестое чувство на свой логотип или любую другую свою картинку. Итак, в первую очередь для этого нам нужно установить какие-то моды. В моем случае это моды от Протанки. И нужно поставить галочку в графе заменить значок шестое чувство и выбрать здесь любую картинку. У меня стояла вот такая линейка за тобой. Устанавливаем и идем дальше. Теперь нам нужно подготовить картинку, которую мы поставим вместо своей лампочки. Опять же в моем случае это будет логотип моего канала, я ее подготовил. Картинка раз... должна быть размером примерно 200 на 200 пикселей. Вы можете выбрать любую другую сделать сами или найти в интернете дальше идем в папку дрой и подготовили нашу картинку и открываем папку Droid". заходим в сэнд с мод переходим в следующую папку .xvm, сэнд и вот мы видим, здесь лежит файл .png. Да, забыл сказать, что картинка ваша тоже должна быть в формате PNG. По умолчанию здесь лежит та картинка, которую вы выбрали при установке модов. Что мы дальше делаем? Копируем название этой картинки и переименовываем свою картинку. Делаем такое же название. Далее просто копируем свою картинку с заменой. Все, запускаем в дру, проверяем. Спасибо, что смотрел. Ставим лайк, не забываем подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Всего доброго, пока-пока.